А перед началом видео хочу посоветовать вам замечательный канал по прохождению игр. Человек проходит в основном хоррор игры. Также здесь присутствует просто замечательный звук и прекрасная картинка. Например, звук в разы лучше, чем мой. Так что обязательно зайдите, подпишитесь и поставьте колокольчик. Канал начинающий, но очень перспективный. А теперь приступаем к самому видео. Всем привет! Сегодня я опять продолжаю проходить террарию. То есть не продолжаю, а исправляя свои ошибки В прошлый раз вот этот вот момент эм, короче я просто пропустил одну серию и вот сейчас эту серию я показываю потому что я нас снимал кучу материала и каким-то чудесным образом просто его перепутал вы можете думать все что угодно но это действительно так я просто пропустил целую серию я не знаю как, как мне оправдываться но вот решила просто ее показать вам и рассказать все как есть Потому что в прошлой серии было очень много интересных комментариев, по типу того, что я прям совсем наглел и начатерил себе все. Типа, так быстро развиться невозможно. Я понимаю прекрасно ваше негодование, потому что, ну, действительно, я затупил и пропустил целую серию. Я надеюсь, вы уже поняли, да, в чем смысл серии вообще. Я убью всех механических боссов сегодня э, в адаматитовом сети на стрелка. Ну, то есть, луком Дедала. Как он там называется... Штурмовой лук додала, вот. Это элементарная получится серия, я имею в виду, по прохождению, потому что здесь не будет никаких сложных арен, тактик проще прочей ерунды. Я просто выпью зельки некоторые. На прайма, например. Или же на близнецов, смотри, что из них сложнее. И просто всех убью, и все. Это очень легко. Мимиков пришлось, конечно, пофармить неплохо, потому что я еще за кадром их много фармил и умирал очень много за кадром. Вот. А также вот эта штука, вот опять, которая сейчас у меня есть, ее, она не выпала второй раз в этом видео видосе, вы, возможно, увидите, как она мне выпала, короче, прикольная серия, посмотрите до конца обязательно, а, хочется показать тех людей, которые заметили то, что у меня одно золотое сердечко, которого не должно было быть, а, вот, вы молодцы, вы внимательные, красавчики. Теперь опять для вас задача Заметить то же самое, то что у меня По идее на этом моменте игры Не должно быть, 18 платины Кто-то там замечал 18 платин? Может быть там что-то еще вы замечали Короче 98 сундуков Я просто наделал кучу мебели Наделал там 100 дверей 100 сундуков, 100 столов, короче я просто Наделал много мебели, потому что я планирую большую стройку На данном этапе игры У меня может быть 100 сундуков У меня может быть хоть 1000 платины Знаете почему? Потому что я создал в каждом биоме по ферме, чтобы выформить ключи. И, естественно, я за 30-40 минут набиваю где-то около ну, 5-6 платин. Поэтому то, что у меня много платины, то, что она мне вообще не нужна. Потому что я уже давно все перекрафтил. Ну, правда, не давно, а в этой серии я все... Ну, типа, за кадром этой серии я все перекрафтил на урон. Вот. Можно было бы догадаться, что платину я не читерил. Потому что ну, это тупо читерить деньги, которые... По которых просто некуда девать, я не знаю вообще для чего они мне нужны Сейчас я хотел показать, что я пока строил арену для червяна, мне напали виверны И я выбил с них эссенции воздуха И потом скрафтил крылья, о чем, собственно, и пожалел Потому что крылья полное дерьмо Я купил за одну платью эти крылья, и они ну, замечательные, просто отлично. Вот, не знаю, может быть пониже надо построить Наверное, да, чуть-чуть ниже построю вот тут, вот так вот будет нормально Но я думаю, здесь верно, тоже иногда приставать будут Может быть и нет, но я надеюсь, что не будут Кстати, я хочу, наверное Все-таки поиграть призывателем Одного боссика убить призывателя Именно потому что класс очень прикольный Я использую посох на ферме ну там зелька, стол И, типа, три питомца Они защищают меня, но это мало а хочется собрать, прям вот купить у этого Как он называется, у шамана или как он? У друида Короче, вот этот дурачок, который продает призывательские штучки, вот у него я хочу купить. Вот она, наконец, готова арена, сейчас я убью себе уничтожителя миров, дес, деструктора, как это его называют, короче, неважно. И это просто самое, наверное, тупое и унылое убийство босса. Смотрите, я ничего делать не буду, я даже с места не буду двигаться. Просто в одну точку зажал лук, и все. Изи, босс. Поэтому... Я, наверное, и пропустил эту серию, потому что как-то мехов я прошел вообще с закрытыми глазами, можно сказать. Вообще, я даже не помню о них. Вот на стенку плоти я потратил куда больше времени, чем на три механических босса вместе взятых. Со всеми по -под подготовками, со всеми э, зелеготовками и прочей ерундой я потратил на них меньше времени, чем на стенку плоти. Вот, как так, не понимаю. Может быть из-за того, что Лук-Дедала слишком мимбовое оружие для этих боссов. Не знаю, мне кажется, с ним прям слишком просто. И еще с а, вот этим гейским способом медсестрой тоже очень просто. Наверное, вы, типа, нормальные люди, проходите как-то там хардкорно, не знаю, без брони, без чего-нибудь еще. А я человек простой, я просто вижу медсестру, призывая босса и убиваю его, и все. Поэтому, может быть, кому-то такое геймплей не понравится, но уж так уж я прохожу, поэтому ничего с этим не поделаешь. Ну, я думаю, у нас, в общем, сложится интересные такие отношения, вы будете смотреть, я буду снимать постоянно, и, в общем, все будет круто, пока я не буду сдавать ЕГЭ, потому что, когда я буду сдавать ЕГЭ, то есть, за месяц до ЕГЭ снимать я, скорее всего, ничего не буду, и вставать со стула тоже, то есть, я буду учить уроки. Итак, следующий босс, сразу прямо на подходе следующий босс, и это у нас... А, вот, кстати, мне выпал ключ, видите, вот он, ключ. Он мне выпал, я собрал, вот так я фармлю и монетки, и предметы. Первый ключ я выбил. Получается, эту арену можно уже убирать и идти в джунгли, потому что там очень прикольная пушечка. Так, второй босс. Мы призываем второго босса, юзаем зельки. Вот он, наш глазик нашелся. Все, погнали. Я надеюсь, получится с первой попытки. Ха-ха-ха, кого я обманываю. Это уже, наверное, четвертая попытка или третья. Нет, это третья попытка. Короче, я затупил несколько раз, типа застревал просто в текстурах карты и из-за этого не проходил босса. А так-то он изичный, с, тем более с таким-то оружием и с такими аксессуарами и прочей ерундой. Это вообще просто изичный босс. Смотрите, по 200 урона каждая стрела, это вообще нереально просто. Выжить-то этому боссу сейчас, мне даже жалко его в какой-то степени. Ну где он там, куда он делся-то? А, вот все. Ну, остался этот а, несчастный глазик, мы сейчас его быстренько уработаем. И останется этот а, типа пес, который бегает за тобой. А это вообще единочно, он ничего сделать не может. А, нет, он может стрелять и этим пламенем. Но все равно дальнобойность у него не такая большая, как у первого глаза, который уже сдох. остался всем немножко. Так, еще чуть-чуть. Давай, давай, сдохни, сдохни. Отлично, все, мы прошли его. Хоть мне пришлось потратить на это три попытки какое-то время, нам даже выпал трофей. И я надеюсь, что что-то интересное еще убить. Хотя мехи нужны только для того, чтобы можно было пойти в джунгли и уничтожить там плантеру. И вот с плантеры уже падают довольно интересные штуки. Например, посох тики, ну и прочая ерунда. Кстати, я очень сожалею то, что у меня не... Как он там, кримзоновый биом. Э -э биом. Потому что кукти мне очень не понравились. Прикольное такое оружие, типа можно плантеру убить вообще на раз-два и не париться с ним. Ну, так-то ее можно и все равно убить, не парясь. Поэтому... Да, но тут сложнее в искажении, потому что у меня нет вообще не для воина оружия, которое тебе хилит. А искажение для воина это прям самое... Ой, не искажение, а кремзон для воина это прям лучше. Типа вот эти ножички, они прикольные. Вот, кстати, вы видели, да, вот это вот... А... Как он ее оно мне выпало. И вот там оно было слева, короче, на той дорожке. Так, опять юзаем зельки и проходим теперь... Скелетрона Попробуем пройти Скелетрона Жалко, что у меня половины хп уже не было до того, как я его призвал Потому что дурацкие мобы Слизни имеют хп больше, чем у меня И атаку тоже больше, чем у меня Вот как так, я не понимаю вообще Может быть эксперт, может это что-то не так С игрой просто Почему слизни Имеют атаку и Хп больше, чем я Странно, да? Типа Они же м -м, бесполезны, Какие существа, которые Казалось бы, безвредные, но нет. Обычные слизни не пустынные, не ледяные слизни, а обычные слизни сильнее, чем я. Ну ладно. Ну, я думаю, скелетрона мы убьем с первой попытки, потому что я уже подлетаю к медсестре. Сейчас я захилюсь, наверное, чуть-чуть. Кстати, если у меня сейчас поменьше стала лагать игра, и вам стало комфортнее смотреть, то напишите в комментариях об этом, или поставьте лайк, короче... Если вам что-то не нравится, то напишите опять же в комментариях, потому что все-таки играть в мобильную версию на ПК это немножко как-то по-извращенски, поэтому лучше уж напишите, как вообще вам сейчас картинка. Может быть мне стоит снимать ПК-версию 1.3, ну то есть ту же самую версию, только на ПК, именно без вот этих вот кнопочек дурацких, без этого управления. Просто смысл, я же играю на ПК, вам наверное не интересно это все смотреть. И а версии все равно одинаковые. В общем, напишите свое мнение. Может мне играть в ПК-шную версию после того, как я закончу прохождение. И просто называть видосы террория на Android, Хотя она будет не на Android. Но такая же версия. В общем, босса мы убили. Наконец-то озвучка закончилась. Вы даже не представляете, насколько это сложно. Так. Эссенция ужаса выпала. Я скрафчу себе сейчас вот этот вот а, молотобур, которым я добывал хлорофит как раз таки. И, в общем, чтобы вас не бомбило, все, я закончил. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.